Привет, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я нахожусь в городе Екатеринбург. Я сюда приехал по поводу того, что Донбасс открыл свой компьютерный клуб. И я понял, что это нужно заснять. Поэтому прямо сейчас я вас приглашаю на просмотр этого клуба. Скажу по секрету, я специально не заходил внутрь до конца. Если что, я там просто оставил свои вещи, мы начали готовить аппаратуру, и все. Мне самому хочется посмотреть, что сделал мой коллега по YouTube, что у него получилось. Поэтому я вас всех приглашаю. Екатеринбург, минус 16, все нормально, снег, холодно темно. Давайте начинать. Погнали. Так, Влад, привет. Привет, Эрик. Влад открыл свой клуб и, по сути, сегодня техническое открытие, первый день. Замечу, еще не открыл. Техническое открытие мы провели одним днем, то есть мы позвали своих друзей, друзей, друзей. В один день мы протестили систему и открытие у нас запланировано на воскресенье. Так, ну я честно, как... Мы уже говорили, я не хочу заходить дальше. Хочу посмотреть на этот клуб с вами, то есть у меня будет настоящая реакция. Скажу сразу, вот этот холл, вся эта касса, все эти чил-зоны. Ну, и ладно, скажу так. Посмотрите, что находится справа от меня. Это гребаные, лимитированные, по сути, ну они не лимитированы, но в России не лимитированы, PlayStation 5. А их тут сразу две. 3, а. Еще у нас в э, Sony Relax, ну, э, она не здесь, она там находится. Это специальная уединенная комната, где ты можешь закрыться на ночь играть всю ночь, пойти в любую игру. Вот там тоже еще одна. Сколько стоила pst пятерка, которую сейчас нигде невозможно купить? Вот ты правильно сказал, ее нигде невозможно купить, то есть э, мы вовремя не успели оформить предзаказ, поэтому нам пришлось находить людей на Авито, и мы выкупали с рук. Вот. Так вот, за 62 тысячи мы купили, получается, каждый. Я не знаю клубы, которые сейчас э, с PlayStation 5 в России, а в Екатеринбурге, понятное дело, ты первый. Поэтому красавчик. Повезло, с, наверное, с открытием клуба. Если у тебя были бы четвертые PlayStation ты ты обновлял бы до пятой, согласен? Ну, может быть, да. Окей, э, две PlayStation 5, уже там стоит. Слушай. Мне кажется, это классный бизнес, она же проходит очень долго. Чел приходит, играет по три часа в день и в течение месяца у тебя играет. Берет на ночь, играет. А там аккаунты можно это сохранять Слушай, именно на вот том моменте? на PlayStation на компах можно сохранять. У нас на компах тоже есть Киберпанк в премиум зоне. Угу. Ты можешь сохраниться, прийти потом играть в этом, ну, на этом же компе, и у тебя сохранится прогресс. Ну это удобно будет, если реально будет чел приходить, проходить игру. Ладно, клуб называется «Провода». «Провода». Почему называется именно «Провода»? В общем, это такая история. Ну, мы, подписчики моего канала, наверное, выкупили в чем прикол. Это слово очень тесно связанное с моим каналом. Ну, в одном из роликов я сказал, ответил на реплику школьника провода. Это, короче, зафорсивать. В общем. Это мем твоего канала, да, локальный да, мем. Да. Понял. Ну, давайте начинать экскурсию. Я предлагаю выключить цвет и чтобы погрузиться в эту атмосферу. Скажу сразу, Влад, выглядит. Блин, такая дверь дорогая. Эрик, ты еще не был там. Ты не еще... знаю, Эрик... тут даже двери как-то выглядят премиально. Вот. А вот дальше. Просто зайди. Просто зайди. Да. Да, это красиво. Это красиво. Ох. А это что такое? Это типа фотозона, но на самом деле она сделана по, по технике безопасности. Там пожарный крат. Угу. Я такой никогда не видел. Я такой никогда не видел. Просто... Тебя окружают компьютеры, тебя окружает этот весь LED, Атмосферно, правда, атмосферно. Я не знаю, как это передается на камере, но я пока могу сказать, что он впечатляет. Я закроюсь, мне интересно, как это будет слышно. Меня слышно вообще? Отвечает нет. <свечает> так, слушайте, это удобно на самом деле, атмосферно единиться, поиграть, в пять компьютеров. Если ты спрашиваешь, слышно, не слышно, если вы будете играть против какой-то команды, если обе двери будут закрыты, вообще ничего не слышно. Плюс ты будешь еще в чтобы играть. Это ты у кого посмотрел идею? Это сами придумали. Это очень круто, правда. Ну, мне дизайнер помог вот это все реализовать, очень крутой. Ну, дизайн-проект тоже. Чувак, вот, вот за это сразу респект, потому что это очень круто. В итоге у нас получается здесь 10 компьютеров, и здесь у нас 10 компьютеров с буткемпа. Это уже 20, и осталось еще у нас 35 компьютеров. Где же они? Они находятся прямо передо мной, поэтому пойдем смотреть. Вот как это все выглядит. Белые кресла. Кстати говоря, это редко, я наблюдаю в клубах, такой выбор цвета. Но выглядит очень красиво. Акэр Рейсинг. А почему именно Акэр? Блин, когда мы заказывали кресло, у нас вот только-только начиналась вот эта вся ситуация с пандемией, и я думал, что мы быстро очень откроем клуб, но, блин, я заказывал какие то ну, в конце зимы вот этого года. И очень мало было кресла в наличии, то есть я хотел все DixRacer туда поставить, но вот было то, что было. Да, сейчас из-за пандемии заводы стоят, нет ничего нового, плюс еще эта ситуация с майнерами, с биткоином и так далее, Видеокарт вообще нет, поэтому получается так, что вы покупали, по сути, на авито, вы искали долго и порядок да, и так далее. Мы покупали видеокарты для премиум зоны, uh -huh. у нас 3080 там стоит. Мы покупали Савито, находили чуваков, которые продают и собрали 15 одинаковых видеокарт. Вот такой вот у нас получается 2020 год для а, клубов. Окей, а я на самом деле хочу рассмотреть девайсы. Только где еще гребаные 5 компьютеров? Ты мне тянешь это я Сразу показатели ты посмотришь девайсы? Я посмотрю девайсы. Давай. Вот именно там, где эти 5 компьютеров, я посмотрю девайсы. Хорошо. Погнали? Они отдельно: 4 в одной зоне и один отдельно. Окей, okay. а почему 4 папка? Да, вот мы называем эту зону склад, то есть там вчетвером там PUBG, Fortnite, mm -hmm. Payday 2, в любую игру, где 4 папки, okay. очень удобно. Все, я очень хочу посмотреть, правда. Пойдем. Здесь у нас нужно почилить, посмотреть какие-то трансляции, например, ты пришел на турнир, ты ждешь свою игру, посидел, посмотрел, например, стрим с этого же турнира. И вот, здесь комната на 4, входи, да, входи, только там, ну, немного темно, предупреждаю. Страды. Я могу включить свет, чтобы было лучше видно. Давай. Только не говоришь, что это звукоизоляция? Да. А, а почему не в стримерской? В стримерской тоже звукоизоляция. Слушай, вот это классно, это правда классно. Так, ну я думаю, что можно начать с обзора девайсов. Как я понимаю, в этом клубе только одни девайсы, и это удобно. Много показывать и рассказывать я не буду. По креслу здесь у нас Dixie Racer, который у тебя обошелся вот именно в такой партии 21 тысяча за штуку. Так, где-то 23 тысячи на скидку небольшую сделать. Мышка у нас Logitech. G403, клавиатура G512 Carbon, наушник у нас G Pro, и, и Simple их тоже выбирает. Так, монитор 240 Гц, это у нас в таких зонах, в премках, по сути. Да. А в обычной зоне у нас 144 Гц. И какой монитор тоже? Тоже Zowie. 144 Гц в стандарт. Окей. И... Okay, здесь у нас 25-46. Да. Игровой столик. Это очень удобно. Хотя и многие хейтеры есть у вот таких вот да. столов. Сложный вопрос. Я, я вот хочу узнать мнение людей, которые играли на таких столах. Это удобно или нет? Мне это удобно на самом деле. Я близко нахожусь к монитору и так далее. Но это очень сложный момент. Коврик у нас тоже Logitech. И, понятное дело, хорошо, что он большого размера Потому что это а у многих есть такая проблема Так, ну что ж, и по компьютеру Здесь самое главное Стоит 30 гребаный 80 Которая стоит сколько одна штука? 80 3080 стоит 80 тысяч а. Хорошо, можно его включить, посмотреть, как будет в КС и сколько FPS будет в КСБ да, да, Просто монитор включай И, в принципе, можешь уже залогиниться а, Вот такая вот магия Хорошо, давайте попробуем Ну что ж, я захожу в КС и моя ставка, что будет FPS около 800. Вау, это ваш магазин, да? Да, это наш магазин. <как> Ты можешь зайти вот здесь, вверху в раздел, и там все разделено отдельно. Если вы хотите, чтобы вам почесали свинку, жми, и вам помогут. <как> ну это прикол такой типа. Отправить. Так, все, сейчас админ придет. Реально? <как> да нет, ну а да, а а это прикол, а мы уберем. А оставьте это. Хорошо. Ради тебя оставим. У тебя есть даже кальяны? Да, они могут использоваться только в зоне, любой, кроме стандарт. А, то есть здесь можно, закрытые да, зоны, можно, закрытые да. зоны, шикарно. Так, тут есть сэндвич и так далее, я заказываю, нажимаю отправить, и ко мне приходит чел и дает. Да, если у тебя деньги на балансе, они списываются, либо если нет денег, он просто приходит с терминал, ты оплачиваешь. А, я могу пить и кушать Ты можешь здесь. пить, но кушать ты не можешь. Здесь нельзя ну, кушать. потому что есть за компьютером, где-то себя не уважать почему я подожди ты же сказал вообще ну ты ешь и потом руками в это да. И потом да ну это зависит от того насколько <с аккуратно <с ты ешь но лично я не ем за компьютером хорошо я запомнил нет есть за компьютером это самое то чувак твои ролики смотрят всегда за компьютером и кушают. Прямо сейчас я выставил самую низкую графику. Ту графику, с которой я играю. Выставил мое разрешение. И сейчас я посмотрю, сколько будет FPS у меня. А здесь FPS max 0. И, внимание, а, 600, 700. Но это на сервере, где есть боты. А что если кикнуть ботов? 800 FPS, да, 900 FPS, 700, 800 и так далее. Такие вот у нас дела на 3080 До пандемии средняя стоимость компьютера составляла около 120-150 тысяч рублей. То есть туда кресло входит, монитор и так далее. Вот все от начала до конца. Сколько сейчас во время пандемии это все стоит? Ну, а, ты вот говоришь про премиум или стандарт? Премиум. премиум. Вот, давай начнем с того, что видеокарта стоит 80 тысяч. Вот, а все остальное, я думаю, еще тысяч на 100. То есть примерно 180 получается. Окей, okay, я тебя услышал. Как думаешь, почему Rage Bar не удался? То есть это место, где люди пьют алкогольные напитки на канале Донбасс, CSGO. Эрик. Проверки, социальных экспериментов. Я не знаю, вот серьезно. Вот, вот сейчас я думаю, и я не знаю, чем я руководствовался... Вот в тот момент, когда я делал бар. Ну, Серьезно, не туда залез. Пожалел об этом. Типа Надо было с самого начала клуб делать. Но это хорошо, что я это сделал. Это дало какой-то типа это опыт, это очень хорошо. И вот э, клуб построен на ошибках тех, э, которые были уже при строительстве реч-бара. То есть клуб, бы, может быть, не получился таким, каким он есть, э, без баров. Так, ну а и остался один компьютер. Где же он? Пойдем. Это вот чисто зона на одного человека. В ней ты можешь хоть что делать. Хоть провести всю ночь, например, весь день в, играя в компьютерные игры. Либо стримить. Это, ну, мы называем ее стримерская или соу. Угу. Короче, вот она прямо перед тобой. Заходи. Так, ну что ж. Ой-ой-ой, какая она... Интересно. Сразу вижу звукоизоляцию. Да. Вижу HyperX Cutcast, Вижу вебку, которую вы даже еще не распаковали. С а, 922. Ну, да. 1080 30 FPS, Компьютер 380. А, мо и монитор 240. Да. Чувак, это мечта. <laughs> Слушай, очень-очень-очень хорошая идея. Если не будет слышно никого в клубе, то это просто легендарочка. Просто легендарочка. Так, и сразу же после стримерской у нас идет умывальники, и это, и это выглядит дорого, честно. Это бетон. Вот здесь залит бетон. Короче, ну, сам знает, что можно между катками руки помыть, да. и вот здесь большой умывальник, самое хорошее решение. Слушай, и мыло в стиле бетона. Это выглядит почему-то дорого. Это как мрамор, только бетон. Тебе 22 года, твоему коллеге-напарнику 21. Да. И... Вы слишком молоды и на вид, и по возрасту. Как реагируют поставщики, ваши партнеры да, ваш возраст? восприниматель ли вас серьезно? Ну, смотри. <смешно> Самое смешное было, как реагировали на нас а, те люди, у которых мы брали вот это помещение. То есть к ним приходит вот такой молодой парень. ну, а, Они сомневаются в наших амбициях. То есть сомневались, нужно ли сдавать мне в аренду. Вот. А вообще наша команда состоит из трех человек. То есть а, Иван, директор я э, и мой отец вот. мой отец помог тут абсолютно во всем то есть э, все что вы сейчас видите это вот э, его заслуги то есть по э, повязал по вот этой реализации э, это все он помогал то есть электрика строительство вот на начальном этапе вот он прям помогал а иван помогал со всяким оборудованием то есть находил поставщиков вот. а я бездельничал но сейчас у меня включается вдуть. сколько ты потратил на этот клуб Давай честно зафиксируем и потом ты вспомнишь. Давай, скажем так, что ну, вместо вот этого клуба я мог купить 400 акций NVIDIA. Вот, и мог не заниматься этим бизнесом, я бы мог стать частью бизнеса NVIDIA, получать доход с акций, но я решил вот, заняться именно этим. И вот у меня в планах именно вот развить сеть клубов. Очень сильно вот, хочется это сделать. Я сейчас смотрю, сколько стоит акция NVIDIA, и она стоит, внимание, Цифру, она начинается на пятерку. Вот, это вся моя подсказка. Это достаточно много. Это для клубов много. Да, я согласен, я потратил много, но это того стоило. Так, и у нас еще две комнаты остается. Одна. Это техническое помещение. А можно посмотреть? Заходи, если интересно. А, это это. А, ладно. Ладно, не надо. Последняя комната игровая, и это у нас. Это какое-то... это какая-то кальянная. Тут да. у нас сейчас огромный телевизор. Сколько он дюймов? 65 также. А, да, 65. На всю стену. Это круто. Короче, тут, по сути, есть все, что можно сделать. Поиграть с пластэшку есть с друзьями там. В сол поиграть здесь можно пластэшку, поиграть с друзьями в кем Тоже есть склад в PUBG, есть. Очень прикольно тем, что вот можно на ночь ее брать, сидеть, проходить игру. Ну, тот же Киберпанк. Вот так. Mm -hmm. Но, по сути, я посмотрел все в этом клубе, и у меня есть вердикт. На самом деле, я таких результатов от Донбасса не ожидал. Сделать клуб такого размера, с таким уровнем, в первый раз, это очень сложно. И мне кажется, у него это получилось. Меня часто спрашивают, в каком клубе поиграть с друзьями и так далее. И после просмотра нескольких клубов в Европе, Большое количество в Москве, в России и так далее, у меня случился такой момент. Я могу посоветовать только два клуба. Первый клуб — это Москва, это Place, самый дорогой в России. Ну, тут по факту там все очень на уровне и так далее. Ну и, наконец-то, у меня появился второй клуб, который я могу посоветовать. Это клуб Донбасса. Это по факту. Очень Спасибо. хорошо, и Спасибо. я могу гарантировать, что если вы сюда придете, вам это понравится. Такие вот дела. То есть я такого, правда, не ожидал. Я думал, что это будет такой, знаешь, средняк, как у всех. Просто компьютеры поставят и так далее. Но здесь ты реально поработал. Я уверен, что ты потратил больше, чем нужно. — Ну, то есть, я на есть... самом деле так и думал, что сколько потратили. Не, ну в плане, да. чтобы сделать клуб, нужно в три раза меньше денег. Ты потратил в три раза больше По просто потому, что ты это хотел сделать на вышке. То есть э, и ценники, кстати, они не самые большие. Поэтому, ребят, кто из ЭКБ? Я вам всем советую поиграть. Ссылку я оставлю. это не реклама, если что я просто его поддерживаю как коллегу, потому что он постарался. Для, того, для чела, который мой ровесник, для того чела, который снимает ту же игру, это большое-большое достижение. Ну и я могу сказать вам спасибо за просмотр этого ролика. Ожидайте а новые ролики по клубам. И следующий, я надеюсь, я надеюсь, будет в Украине, потому что Зевс открыл свой клуб. Я до сих пор там не был. Я нарушаю правила быстрых обзоров. Ну что ж, Всем пока, с тобой был я, Эрик Шоков, и ожидайте новые ролики, и не забудьте подписаться на этот канал. Спокойной ночи.